Сегодня в видео вы увидите обзор, первый летсплей и ссылку, конечно же, на скачку GTA 6 на Android без регистрации СМС. Но ну, может быть, и с СМС я не знаю. Нет. Шутки, конечно же, в сторону. Все и так многие знают, кто следит за компанией Rockstar, что еще в октябре месяце был пост о том, что Rockstar не хотят выпускать шестую часть, пока у власти президент Дональд Трамп. А президент США уходит в отставку только 20 января 2021 года. Так что вот в эти года стоит ждать масштабные дела от Rockstar. Ранее ходил слух, что «Ого, GTA 6 выйдет в этом году, то бишь 19 -м. Но это был тупо фэк. Сейчас на ютубе многие уже начинают делать видео о шестой части, так сказать, хавают просмотры, а я чем хуже. А если уже сейчас зайти в гугл и ввести... Гэй, hey, порно? Не-не-не-не, ввести -не -не. скачать GTA 6, то мы уже найдем ссылку на скачку через торрент. А, так вот смотрите, ребята, еще, даже можно уже скачать на Android. Неплохо-неплохо. Шутки шутками, но вот только вместо GTA 6 вы получите пизды от мамы за зараженный вирусами компьютер. Я как человек разнообразия расскажу немного про другое... И немного смещу наш вектор вещания. Теперь давайте по факту. Сейчас нету никакой инфы, кроме примерной даты выхода GTA 6. Нету фотографий, нету ни одного правдоподобного видео и трейлера на эту тему. Сейчас многих олдов обрадую, кто давно на моем канале. В данный момент пойдет речь о трайхардах, да. Будет ли трайхардинг в шестой части? Немного моих размышлений об этом. Если говорить честно и прямо, вот я и говорю честно и прямо. Мой прогноз, что в шестой части... Трайхардинга, скорее всего, не будет. Сейчас я попробую охарактеризовать свое мнение и свой выбор. Вот давайте возьмем GTA Online на ПК. Можно уже смело закрывать глаза на это. Тема трайхардов уже выжила себя. Да, сейчас 10-20 тысяч просмотров можно делать на этой теме, и то на Западе. В Рашке, я один такой, кто масштабно затрагивал, подчеркнул, подчеркнул, затрагивал эту тему. Но говорю, она уже никому не интересна. Да, полгода назад, да, год назад можно было делать неплохие просмотры, но не сейчас. Второе, ребята, сейчас от всей души говорю, уберите понятие Трайхардинг у себя в голове. Все, больше этой темы на ПК нету. Вот просто забудьте, Трайхардинга вот с, 2000, с середины 2018 года, по 19 все tryharding на пк окончательно умер так как сейчас на ПК все построено на vpn макросах причем на всех макросах все на макросах играет на всем макросы на всем пассивно скрыты радарные войны и также очень много подражателей осталось плохое наследство а это все итог того что комьюнити пыталась упростить себе игру но получилось что получилось может быть вы скажете а вот на консолях все лучше нет Общавшись с ребятами, кто имеет четвертую Соньку, там достаточно убить один раз сорбеталки. И все. Как бы считая Рип. В общем, это ненормально. И я вангую, что в шестой части будет онлайн-составляющая. После прохождения сюжетки. Так как это очень хорошо приносит доход компании. Наглядный пример та же GTA Online. И будем надеяться, что GTA Online не скатится в говнину в плане обнов, что мы сейчас и наблюдаем в пятой части. То мы видели нашу шаху в GTA Online в облике Чебурека, то орбитальную пушку. Сейчас вообще видим какие-то космические пушки и ареновые автомобили. Вопрос. Зачем? Может быть молодым людям лет так 10-12-20? Ходит, тогда вопроса все вопросы все сразу отпадают вот вам осталось добавить обновь в таком хронологическом плане добавить животных потом добавить космос потом добавить динозавров но почему нет заправить это все дело горой автомобилей выпустить опрессор mk3 сделать орбитальную пушку 2.0, чтобы всех убивала за раз в сессии я бы хотел GTA Online 2016-18 года, но те времена уже не вернуть, и и как бы это ребята не в наших силах, хоть на 360 Xbox возвращайся. Но если GTA 6 будет по механике такой же как и пятая часть, то есть открытый мир, все дела, и будет своего рода в кавычках tryharding, то до выхода игры на ПК все будет классно, ну более-менее. Так как вспомните, всегда все началось с консоли, сначала релиз на консоли, потом уже релиз на ПК, но потом наши умельцы на ПК будут сразу же юзать и VPN, и всякие точки. Сами подумайте, ведь в GTA Online только в 17-18 году начали использовать этот весь трэш, VPN и так далее. А представьте, что будет в 6 й части. До чего дойдут наши умельцы, чтобы убить своего врага. Даже представить не могу. Но ведь ты, как и я, не знаешь, чего можно ожидать. И возможно, Rockstar выпустят такой продукт, что у нас у всех лица порвутся. И нам будет не до тех, кто убивает друг друга. Хороший пример RDR2. И Rockstar могут делать годный продукт, так что посмотрим и увидим. А GTA Online умирает. Итак... В плане повествования я закончил. И спасибо за репост прошлого видео скажу вот этим ребятам: Виктору Голубко, Тарасу Одинцову, Кириллу Силину. Все, подписывайтесь на канал, давайте наберем 400 лайков на этом видео. Спасибо за просмотр, всем ББ.